Сияет, словно солнце-луч, среди прохожих, кто быстрее самых черных туч, и ветра тоже никогда не будет просто ждать, Всегда поможет, никого не станет обижать. Так тоже, кто же поля, Полинка моя Поля о о о о оля Полинка моя, о -о -о Оля, Полинка моя, о, о, о, о, оля, Полинка моя а тебе тихонечко поет, ромашка в поле, и шумит, взлетая самолет, и ветер воет, что другой такой не отыскать на этом свете Тебя, конечно, будут звать По всей планете Поля, полинка моя оля. Полинка, полинка, полинка моя Поля, полинка моя Поля, полинка моя И другой такой не отыскать целом свете и тебя конечно будут звать по всей планете Поля, полинка моя О -о -о -о -о -о оля полинка моя.